Здравствуйте, дорогие друзья, прекрасные мои зрители. И по атмосфере этой комнаты вы, я думаю, уже догадались, что мы с вами на блошином рынке, сделано в СССР. И сегодня вы увидите не только вещи, пришедшие к нам из СССР, но и погрузитесь, погрузитесь в атмосферу фестиваля, проходившего 15 и 16 октября. Мне, например, очень понравился мастер-класс по теме реставрация фарфора. Но не только мне. Все были присутствующие в восторге. Да. Да. Вот. А, собственно, лепила я использовала вот двухкомпонентный холодный фарфор. М -м -м -м. Он застывает ну, где-то около суток. Может, меньше, если там при взять э, э, печку поставить какую-нибудь там э, вот. Это тоже, на самом деле она эпоксидная у нас вот пальцы То есть именно именно это на самом деле там эпоксидная основа. Здорово. Вот. Она ну, очень легко, э, она между собой э, там, один к одному смешивается, э, дает возможность э, поработать какое-то время ли там сформировать ту или иную деталь вот э, то есть потом она э, то есть я люблю пальчик вот как вы его вот, ну скажите мне ну, ну как? как просто люблю просто ленка ты как бы смотришь объем какой тут да как правильно смотрю иногда на фотографии не менее интересна была и небольшая лекция, которую нам прочел необыкновенный, талантливый Никита. Я уже два года тому назад брала у него интервью, и небольшой фрагмент видео вы сейчас увидите, а вот ссылку на это видео я дам в инфобоксе. Я очень благодарна Валерию Архипову за то, что эта площадка стала не только местом для проведения блашиного рынка, но и клубом по интересам. Или тоже интервью Все-таки кто вас зародил вот это вот любовь это к этому? Зародил мой дедушка. Дедушка, да. да? То есть он с вами занимался? Да, он или... с вами занимался, он работал раньше на заводе, им не хлынучи. Потому что у вас, но ну, мало того, что вы к этому э, талант, ну, так простите, еще я надо вот заинтересован еще надо еще узнать. Того, я еще так как я, я не только восстанавливаю радиоэлектронику, и еще занимаюсь электро бытовой техникой. Вот это вентилятор 1954 -го года. Он рассчитан на напряжение 127 вольт, угу. что в нем было неисполнено. Во-первых, здесь не было повода шнура. Я поставил его э, вот такого же примерно вентилятора, только немножко ранней серии. Э, так как он рассчитан на напряжение 127 вольт, а в Москве до 1992 года на Тверской было это напряжение. Да, Ведь и у меня было в квартире, да. Вот, э, я его восстановил, на часов был неиспавлен. Сначала он был за полностью двигатель. То есть угу. он вообще не за рукой, а сейчас мы его можем вот двинуть, и он будет крутиться, крутиться э, так бы свободно. Да. И сломано вот это крепление, то есть он не держался. Сейчас я его, его, его продемонстрирую. Для демонстрации себе. я буду использовать стоимный лабораторный автотрансформатор 50-х годов. Обалдеть. Его я тоже немножко так подвосстановил, немножко не работал. Сейчас он полностью рабочий. Сейчас отключу приемничек. Мы видим, что э, вот напряжение здесь уже подается около ну, примерно 118 вольт. Угу. Этого достаточно. У меня а был такой 127, я помню. А это было угу. Нет, я имею в виду, техника вот действительно делали на 127 смотрите как классно о вот это да какой-то молодец и сразу прохладно на улице жара а здесь сейчас сразу вот ветерок прекрасная погода и да то что надо легкий ветерок прохладно прелесть ну, ты вообще молодец. вот и покажу как ошибник вот это... а чего там а -а -а спасибо большое спасибо. тебе успехов всего самого хорошего знает, кто, это, кто знает тому ничего не буду говорить это у нас никита викторович шарапа это наш знаменитый вещатель по теме радиоаппаратуры чтобы вы понимали ему всего 17 лет я куратором его нахожусь уже четыре года он к нам, нам когда-то пришел очень маленьким мальчишкой, и когда он начал э, рассказывать о каких-то аппаратах, я был поражен его харизмой, Эрудиция. его знаниями, и, соответственно, я ему сказал, приходи всегда. Да. Так вот сейчас вы не представляете, до какой степени он популярен в соцсетях, что нас пригласили. На передачу, где снимают только животных, а нас пригласили людей Эта передача называется «Видели видео», если вы, может быть, знаете эту передачу Так что скоро выйдет выпуск, и вы сможете посмотреть, мы как раз с Никитой на этой передаче Но хочу вам сказать, что он меня там поразил Потому что он вел себя так, как будто он всю жизнь снимается на Первом канале на вопросы спикеров, там, вот этих соведущих со со он отвечал очень четко, мысль заканчивал, откусывался от, них, от их каверзных вопросов, короче, вел себя просто супер. Чтобы вам понять, вот я сейчас показывал нашим гостям тоже, позавчера я случайно вышел на ТикТок и взял, выставил вот два сюжета с ним за два дня, на одном миллион сто просмотров, на другом миллион двести. За два дня, представляете? Нет. Так вот, вам сегодня, потому что его поймать нереально, люди приезжают, то приедут из Хабаровска, то из Владивостока. А есть Никита, а есть Никита. А его нету, потому что он кот, который гуляет сам по себе. Mm -hmm. Сегодня я вам позвонил в 12.00. В час я сплю, а тебя же люди ждут. И вот вы сегодня, вам выдалось сегодня такая как бы счастливый, ну, случай, да. Да. Да. счастливый случай, что он попался здесь, звезды, короче, сошлись. И теперь мы попросим его, вы не смотрите на его вот внешний вид, человек живет в 50-х годах прошлого века, в Советском Ну вы выбор. Да? Он одевается так, он думает так, он смотрит фильмы те, он слушает музыку ту, он знает... Больше 150 аппаратов, которые были выпущены в 50-х годах, не просто знает. Он знает, когда выпущено, на каком заводе, сколько это стоит. Он может починить любой э, аппарат. Э, э, вам приведу пример. У нас есть еще Боря такой, если кто его знает. Он закончил два вуза. Один из них это Бауманка. И он тоже ремонтирует, реставрирует аппараты. Когда я ему принес, и говорю, Борис, сделай, пожалуйста. Он ковырялся и говорит, слушай, не, он уже мертвый, его невозможно починить. Никита подходит, это было года два или три назад. И говорит, Валерий Анатольевич, а можно я его возьму, попробую? Через день, на следующий день он приносит этот аппарат, и он играет. Я говорю, Боря, иди сюда. Я говорю, смотри, он говорит, Никита, а как ты его починил? Он говорит, Борис, ну вы что, у меня же схема есть. То есть для него не существует преград, он может сделать все. А теперь давайте послушаем его... А, Никит, что о чем ты нам сегодня будешь рассказывать? Я так понял, что микрофон не нужен, потому что здесь все ведут себя тихо, никто не кричит, и поэтому все будут тебя слышать. это значит голофонные приставки, адаптеры. Э, значит, э, там ее всевозможные. Ну и немножко А может, все-таки микрофон? Микрофон, Никит. Может, возьмешь микрофон? 1900 года. Он уже модернизирован, и у него есть карман для пластинок. То есть его можно было взять куда-то с собой на природу и туда положить пластинки. Вообще, путефон, он не предназначен, чтобы с ним ходить куда-то на природу, потому что звук тут акустический, и тут должно какое-то помещение быть, чтобы звук хотя бы расходился равномерно, мы могли его все слышать. А когда это огромное помещение или природа, после двух теряется, и он становится учительным. Так, да, что такое у нас? Часы с Я искала хрусталь для своей сервировки. Поэтому вот в этот раз я сосредоточилась на хрустале. И посмотрите, как много его было. Вот посмотрите какие интересные. Ну, вот ваза такая очень интересная. Чайник или кувшин, не знаю. по 400 рублей вы, вы тоже выиграли да что что выиграли тоже а, вот эту набор чайный который последний был ага. поздравляю спасибо Это что у нас такое? Какая-то лягушка-балерина. 400 рублей. Да. Много хрусталя. Вот это вот, смотрите, какая интересная вазочка. Прелесть. желтого стекла а вот смотрите каждая вещь по 400 рублей Да. опять хрусталь хрусталь хрусталь хрусталь хрусталь хрусталь хрусталь, хрусталь. Это оказалось не стекло, а пластмасса. И здесь вот видите еще одно блюдо, уже с другим рисунком. Так а вот это вот еще там посмотрим. То есть смотрите, три блюда. Ну вот это вот одинаковые рисунки, да? Да блюда вот флакончики да. по четыреста рублей любые О, вот это такой интересный у нас Моцарт Соната. Номер 11 для фортепиано. Так, а это что у нас? Грит, лирический пьесы? Сколько? 100. А вот эти? Вот эти штучки. Это что? -то это вот для этого пианино Перфокарты, При... такие. Да, типа перфокарт, только по старинному. Вот. Они вставлялись да, и... да, вот прям к стене, вот сюда. интересно. Смотрите, вот сюда вставлялось, и оно само Да. О, это как в Елисеевском, я помню, в Петербурге. Да? Угу. У вас прям вообще будет такая редкость. Может, если она работает. Если она работает, да. Ну, будем надеяться. Но у вас же есть... Ну, есть. Всего Никита. Трое, в Но Никита же ну, есть. Никита и второй еще один. Ну, ну, больше, И, конечно, здесь есть и отдел одежды, бижутерии, парфюмерии и главных уборов. Неправда ли очаровательный шелковый халатик? И здесь огромный выбор. Любой посетитель может выбрать что-нибудь для себя на свой вкус. И даже здесь можно выбрать скатерть, которая изумительно подойдет и к посуде советского времени. В эти выходные здесь пройдет и очередной след коллекционеров автомоделей. Но это уже в основном для увлеченных мужчин. Ну что ж, мои друзья, пора с вами прощаться. Надеюсь, вам было со мной интересно. Всем желаю удачи, хорошего настроения, мира в душе и мирного неба над головой. До встречи, мои дорогие. Кофеины пары по 200 рублей.